Мир вам, друзья. Чудесное время мы имеем сегодня последние минуты, последние часы, секунды этого старого года. И подводя всего итоги, я просто слушаю псалмы, слушал, слушал свидетельства моих дорогих братьев. Я просто смотрел на это все. Вы знаете, я скажу, вот этот псалом, который пили друзья наши, я один из тех. Автор этого псалма, и он уже у Иисуса поет этот псалом. Его, его неделю назад трак сбил насмерть. Возле него был ребенок 11-летний. И его похоронили недавно. Во Флориде он был похорон. Я его знал этого его звали Ильона, то он любил этот псалом, он его сам, как мне сказали, что он его сам, он много псалмов сочинил сам и пел. И вот это он пел. И когда он поет этот псалом, я так вспоминаю, и он один из тех, который поет там, то знаете, друзья, скажу одно, что наша жизнь коротка. Мы не знаем, когда Христос придет. Было время, когда Господь прочески говорил, я буду отзывать и молодых, и старых. Ибо время грядет тяжелое, и здесь, в Америке. Да, в Америке она будет здесь. Она как происходит там, на Украине сейчас. Но я вам скажу, друзья, в Америке будет тоже. Но Бог свой народ сказал, я сохраню, я выведу и сохраню в укрытое место. Друзья, это Бог сказал, и я верю Божьим словам. Знаете, сказать, как есть, вы вот даже во свидетельство, да, второй год я праздную Новый год. Я уже второй год вместе с вами праздную Новый год. Может быть, я уже и не праздновал, но Бог милостивый мне дал жизнь, поднял меня и восстановил, и чтобы я с вами праздновал этот Новый год. И я благодарю Бога, друзья. Когда друзья рассказывают, и вот когда Аня рассказывала это все, и она написала, мы просто благодарили Господа. И знаете, Господь хочет, чтобы мы всегда благодарили Его. Господь хочет этого, чтобы мы всегда благодарили Его за всю любую мелочь, друзья. Нам может кажется, это мелочь, но мы должны благодарить Бога. Знаете, когда позвонит мне брат мой родной, я с ним говорю, он говорит, браток, слава Богу, зато Иисус с нами. Нету света. Да, прохладно, но зато Господь с нами. Друзья, и когда мы начинаем благодарить за любое, за все, и даже за работу нашу, то Бог милостивый, Он восстанавливает и делает свою работу. И мы должны проходить это, друзья. Знаете, такое место, я так сидел рассуждал, я не буду задерживать много времени, и вот такое место нам оно известное, Матфея, 21 глава, и тут 18 стиха, и ниже я напишу, прочитаю так. «Поутру же, возвращаясь в город, в Залкал, и увидел при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и и не нашедший, на ней, не, не нашедший на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебе плода век. И смоковница час засохла. Друзья, чтобы смоковница засохла, там в Израиле это, это, это чудо какое-то должно быть. Она не сохнет. Это тяжело, что по назвал. И тут она, он Христос подошел, Он залкал, Он хотел есть. И знаете, вот это, он подошел к этой смоковнице и думал, может, она не была, может, даже время собирания плодов. Но он думал, может, хоть зеленый его я посмотрю, возьму. Но не нашел, нашел одну листву, друзья. И вот время подведения итогов этого года. Давайте мы посмотрим. А вдруг этот садовник подходит сегодня к нам конец года и говорит, я залкал, я хочу с тобой поговорить. Я хочу с тобой сегодня поговорить. А может есть какие-то плоды у тебя. И он смотрит на тебя и смотрит и говорит, а какие плоды ты меня сегодня в этом году принес? Что ты мне сегодня? Принёс, и что ты мне дашь в этом, в этом году, вот конец года, остается там 20 минут, и перейдем мы в Новый год, да, в других местах уже перешли встречание Новый год. И вот мы, нам остается тут 20 минут 15, и мы, что мы принесем, принесли Господу, друзья, давайте мы так просуждаем себе, и вот все вот эти минусы, и скажем, Иисус, а может я без плодов? Есть такой псалом, как я явлюсь я на Божий зов. Друзья, если Господь позовет, и как мы пристанем пред Ним, если Он скажет, ты без плода? и видите, увидевшие это, ученики удивились и говорили, как это тот час засохла смоковница. Это Сын Божий, Он совершает, и Он видит все, и Он говорит, да не будет во век у Тебя плода. Друзья, нам нужно задуматься. Мы не даром здесь, и если взять еще одно место, где нам все это известно, я не буду, но я так вот перескажу, в Матфея, 25 главе, где притча о десяти девах где Христос говорил, «Видите, тогда подобно будет Царство Небесно десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху». Друзья, и они, десять дев, они, приготовившись, и выходят навстречу жениху. И вот дальше, из них пять было мудрых и пять неразумных. «Неразумшие, взявшие светильники свои, не взяли с собой масло." Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Будьте готовы, в полночь, говорит, раздался крик, «Вот жених идет». И вот дальше, тогда встали все девы те и поправили светильники свои, неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрость отвечали, чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучшим продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. Приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас, и так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, который придет Сын Человеческий». Друзья, это важность нашей жизни, нашего служения. Мы не знаем, когда придет Господь, когда Он позовет, когда Он постучится. И вот представьте себе, это то, то смоковница, оно без плодов, и тут-то а, пять мудрых и пять неразумных. Откуда эти неразумные взявшие? Они просто жили своей жизнью, они жили просто беспечно, бойдушность такая была у них. Но, друзья, но тут воздался, нужно быть готовым. Мы не знаем, когда придет Спаситель за нами. Мы не знаем, когда воздастся крик, вот жених идет, выходите. Когда явится Господь на облако, и Он явится с ангелами, и всеми и явится на этом облаке, и мы все, которые готовы, поднимет глаза и скажут, гради, Господи Иисусе. Друзья, в это время мы живем, мы вошли в последнее время. И мы должны понимать, мы в последние минуты этого года, и как мы этот год встречаем новый. И теперь давайте, какие мы планы. Знаете, я скажу, что каждая компания, она делает себе планы на следующий год, наперед. И вот Церковь Божья, она делает тоже планы какие-то. Если Бог позволит, мы будем делать то, мы будем находить, мы будем ходить проповедовать, мы будем больше усиленно петь, мы будем, например, не опаздывать, мы будем... Знаете, мы должны поставить себе цель для Господа. Знаете, я скажу еще не такой пример. Как-то один брат рассказывал, когда он пришел в церковь. И говорит, когда я пришел в церковь, церковь была пустая. Ну, еще это те времена, еще по домам собирались. И говорит, я пришел в дом, говорит, и вижу ангел сидит возле двери. И когда люди приходят, он записывал, кто приходил. Кто вовремя пришел, он записывал. И когда время пришло, когда -то раньше собирались, то на 9 утра, то на 10, то на 8. И вот то время, которое было, положило церковь, когда собираться, и вот это время настало, ангел закрыл свою книгу, сел и сидит, ждет, пока служение начнется. И уже кто проходил с опозданием, ангел не писал. Друзья, это видение было открыто. И когда этот брат рассказал в конце служения за это откровение, многие начали каяться. Понимаете, когда назначается время, и вот представьте себе, Господь говорит этим вещам. И Он говорит, я приду в полночь, и Господь придет. И вот написано, что в полностью раздался крик, вот жених идет, аллилуйя! И что были готовы, они подправили свои светильники, у них запас масла, и они вышли навстречу жениху. Этот полночь, она раздается, я вижу, я знаю, почему в полночь, всегда ночью происходят великие чудеса Божии. Знаете, ночью, очень ночью стоять на страже тяжело тоже, потому что ночью духовный мир, он сильно разлагается. Все беззаконие делается ночью, не днем. И вот ночью Господь, тогда поднимает тебя на стражу и говорит, «Встань, сын, дочь, встань, молись, встань в проломе!» «Аллилуйя!» И ты, бываешь, встаешь усталый, но тебе нужно, Господь говорит. Но если ты не встал, а просто так, Господи, слава тебе, и лег спать дальше, а утром слышишь, что-то случилось... А может, Бог тебя побуждал и это говорить? Знаете, друзья, это было... Да я напоминал чуть-чуть, но Игорек стесняется сказать, когда с ними должно было случиться, меня Дух Святой побуждал молиться за них. Меня Дух Святой побуждал молиться. Дома жена Бог побудил, и она молилась... Когда уже звонила тогда Люда и говорит, папа, не знаю, если живой или нет, я не знаю, вышел на улицу. И тут рак ехал, и его вместе с машиной. Друзья, это чудо Божье, они живые остались. Дети были в машине, вот машина у меня во дворе стоит, стокла нема, но детей ничего не тронуло. Друзья, это Бог милостивый делал. Понимаете, когда Дух Святой побуждает, в полночь раздался крик, вот жених идет. Готов ли ты встретить его? И когда ты в три выходишь, встречаешь Господа и говоришь, Господи, я готов, я иду за Тобою. А в мир ли ты? В мир ли ты? Друзья дорогие, Господь хочет, чтобы это время мы были в мире, войдя в Новый год. Мы славили нашего Господа. И чтобы войти в этот Новый год, мы с благодарением, друзья. Мы должны славить Господа и войти в ту благодать Божию. Да поможет нам Господь сделать пересхождение. Много Господь являл милость и надо мною, и в этом году тоже. Бог давал жизнь мне, хранил меня. Много раз я засыпал за рулем, и Господь меня хранил. Когда я открывал глаза, а засыпал что, потому что кислород падал. И я, когда открывал глаза, я даже не знал, сколько я, как я проезжал, те, те майлы, не один майл. Друзья, это чудный Бог, он делает это. Он хранит своих, и он оберегает. Да поможет нам Господь остаться ему верным до конца. Да поможет нам Бог чтобы мы славили Его, чтобы это время, друзья, и да поможет нам Господь, начиная Новый год, чтобы у нас были планы другие, чтобы у нас были планы, которые больше потрудиться для Господа, чтобы у нас были планы, Господи, я в этом году слава, но я хочу в следующий год в два раза трудиться. Знаете, был такой момент у, меня, у нас в жизни, я ехал с другом на труды. Нам было надо ехать было где-то 400 майлов. и потом произошло нечто. У меня загорается дом. И когда дом загорелся, то дети мне звонят. Я говорю: вы живые? Да. Я говорю: слава богу, что вы живые. На дом был рент, рент, рент, рент, мы в ренте жили. И когда вот это все происходило... Я помню, детей взял, завез рядом, сын купил дом и туда завез их, и еду. И я слышал, как ад торжествовал, говорит, я тебя отомстил за то, что ты идешь против меня. И знаете, я сразу паник. Но потом прошли, место священного Писания, я укрепился на Господа. И я упование сделал на Бога моего. И я сказал, знай, дьявол, ты проиграл на Голгофе, и ты сейчас проиграл во имя Иисуса Христа. И я славлю великого Бога. И я начал славить Бога, я начал благодарить Бога, что Он сохранил семью мою, дети живые, здоровые. Я благодарил это Бога. Да, мы остались в вещах, то, что было. Но я благодарил Господа, и когда начал торжествовать, я услышал, как уже ад перестал радоваться, а ликовали, ликовало небо. Друзья, и я сказал, дьявол, запомни, теперь я буду идти против тебя в три раза больше сильнее, нежели я и шел. Запомни, я против тебя вызываю борьбу. Друзья... И эта борьба наша, она никогда не заканчивается. Пока мы на земле, она никогда не заканчивается. Друзья, это делает Господь. Это делает Дух Святой, друзья дорогие. И Господь хочет сегодня, чтобы мы прославили Его. Господь хочет, чтобы мы величали имя Его. Господь хочет сегодня нас благословить, сегодня обильно. Друзья, Он хочет, чтобы Дух Святой наполнял нас. Он хочет, чтобы Дух Святой ликовал внутри нас. И мы сказали «А ваочери фараментус». Это Господь делает. Когда мы возносим славу нашему Господу, когда мы благодарим нашего Бога, когда мы величаем нашего Иисуса, и Он тогда совершает свою работу. Друзья, Господь хочет сегодня благословить тебя и меня. Господь хочет сегодня сделать ту работу в твоем сердце. И мы встанем на колени. Мы будем молиться нашему Господу. Мы будем славить нашего Иисуса, друзья, за этот год прожитый. Мы будем славить нашего Господа, что Он нам помог прожить этот год, что он нам помогает и благословляет нас, что мы можем перейти и в Новый год, и благословит он нас. Аллилуйя! Друзья, мы встанем на колени и будем молиться. Аминь.